Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня решил поиграть, ну как решил, сначала хотел на немецкой семерке Потом смотрю, у меня еще и паназиат пятого уровня, но отложил эти корабли на потом Потому что на Гарлеме мне осталось там уже меньше 50 тысяч опыта, чтобы перейти на девятку И дабы я его без проблем мог продать, купить себе девятый уровень Ну, надо записать обязательно вот это вот видео Ну, как обычно да, показываю модули, таланты капитана Ну естественно играю Один бой, где пытаюсь, ну не пытаюсь, рассказываю как Что делать в бою, каких тактик придерживаться на данном корабле Чтобы показывать результаты, так скажем, лучше В общем, смотрим Модули, первый слот, основное вооружение, модификация 1 Второй слот, система борьбы за живучесть, модификация 1 Третий слот, орудия главного калибра Модификация 2. Это, да, крейсер тяжелый, башни поворачивается достаточно медленно, поэтому лучше этот показатель улучшать. С этим модулем здесь комфортные, ну, средней комфортности 17 секунд. Но, в принципе, для тяжелого крейсера 17 секунд это достаточно хороший показатель. В четвертом слоте система борьбы за живучесть модификация 2. Здесь, ну, может даже с подручней было бы поставить что-то на... Ну, да, либо рулевые машины, либо энергетическая установка, ну, я тратить не буду, потому что мне все равно этот корабль скоро продавать. Еще пару-тройку боев, и я уже буду на девятом уровне. Но ну, вот, главное, в заключительном слоте: в пятом обязательно ставим. Система маскировки модификации. 1. Да, редко вообще на каких кораблях можно вместо этого модуля воткнуть что-то другое. Вообще, в 90% ставится модуль. Вот этот, он самый все-таки Полезный, тем более маскировка Это одна из сильных сторон данной ветки Максималка здесь у нас получается 9,8 километра И что касается расходников Здесь у нас, ну как положено, аварийная команда Ремонтная команда Гидроакустический поиск Не немецкий, но все равно он На 5 километров вражеские корабли Обнаруживает, тоже весьма штука Очень полезная, да, ну и плюс где-то от торпед может, ну не то что спасти, по крайней мере дать больше шансов увернуться Ну если у нас конечно гидрокустика работает Ну и также у нас присутствует заградительный огонь ПВО Ну вот единственный недостаток, это у меня капитан здесь всего с 15 очками навыков Да, вот 2 очка даже не распределено, ну ладно, сейчас не буду думать куда их воткнуть Это потом так, на первой ступеньке э, наводчик, на второй ступеньке взрывотехник, на четвертой ступеньке отчаянный и суперинтендант. Ну, суперинтендант, в принципе, тоже обязательно надо брать, да, у нас здесь целых три расходника, сразу получается, да, ну, плюс, плюс три, то есть каждый по единичке прибавляется. Ну и на четвертой ступеньке мастер маскировки. Теперь отправляемся в бой Скрестил пальцы, дабы показать какие-то нормальные результаты Все-таки, а то на крейсерах, у которых дальность стрельбы ограничена Ну и на восьмом уровне, получается, никак не увеличить На девятке, не знаю, что там еще ТТХ не смотрел Но думаю, наверное, там придется ставить модуль на дальность Ну ладно, потом, когда, когда дойду, тогда и буду с этим разбираться Просто получается, что приходится очень близко подходить к противнику. Да сколько там дальность? 15 с чем-то? Или дальше-то около 16 километров. Блин, не помню. Сейчас посмотрим. Да, ну зато маскировка нам позволяет к примеру вот эти авиаудары наносить и при этом не попадая в засвет. Но это если на открытой воде. Так, хорошо. Авианосцев нет. Уже хорошо. Да, потому что как раз-таки вот эта маскировка авианосцы могут неплохо под, под, под насрать, да, будем говорить прямо Когда ты на грани там балансируешь Где-то, может, поближе Пытаешься подойти, чтобы, опять же Этот авиаудар сделать Так, лучше заряжать Фугасы, ну и про бронебойки В принципе, тоже забывать не стоит Это у нас все-таки не линкор, поэтому Здесь надо По, по ситуации то, то фугасами, то бронебойками вот единственное, никак не привыкну к этому авиаудару. Боев наиграл. Ну, пока что маловато. Да, там, дай бог, 5-7. Общая сложность. Ну, может, чуть побольше. подвижущийся и тем более маневрирующий цели, рассчитать упреждения крайне тяжело. Вот этого, да, там непонятно, сколько времени они падают. Не знаю, может, надо посчитать, чтобы привыкнуть. Но если уда удается нормально попасть, да, там и с пожарами еще прокать, там и по 10, и больше тысяч за одну атаку удается нанести. Ну, у меня чаще они как-то либо мимо падают, либо так там одна-две бомбы зацепят и все. Не, ну хорошо попадал тоже, попадал, бывало. Вообще советую на этом крейсере, да, на открытой воде поменьше находиться. Лучше где-то стараться отыгрывать от рельефа. Ну, как на многих, конечно, кораблях. Ну, тут учитываем, да, что вот дальность, кстати, да, хотела посмотреть. Э -э, дальность стрельбы 15,6. Даже до 16 километров не дотягивает. Это, конечно, большая проблема на восьмом уровне. Да, если мы берем, к примеру, у кого еще такая дальность маленькая, не знаю, да, там британские легкие крейсера, но у них дымы и есть. Там в этом плане, конечно, попроще. Если что, можно спрятаться из дымов спокойненько пострелять. Здесь у нас. Здесь у нас в распоряжении только хорошая маскировка. Гроссер Курфюрс, по-моему, с фланга решил свалить, огонь, да? Ну, искать у тебя дорога. Иногда, кстати, на шар вот этими вот, ну, вот этими бомбами, ударом можно, к примеру, попробовать спамить вражеские дымы. А вот сейчас дальность хватает, если, к примеру, зайдет здесь какой-то эсминец в дымы и станет, можно попробовать. Кстати, уже даже у меня удавалось. Я уже, я уже проворачивал такой фокус и причем попадал. попробовать здесь от рельефа. Может, удастся Эльзас, если поближе подойдет. Дальности не хватает. Пострелять. Блин, еще целый километр. Эльзес. Возможно, он, да, пойдет вот сюда, вот сюда. Носом выкатится и будете там стоять. А мы бы ему поджигать. Так, 300 метров. Да, только светить-то дерево никто не будет. Ой, зашел там на точку эсминец. Не дал Кагера нашему. Чуть-чуть там не хватит, чтобы точку захватить. О, первый урон. 941. Не густо. Так, а Гроссер все таки развернулся. пошел в эту сторону. Так, Кагер, иди точку дэйф, не дай захватить. Эсминец у меня подсвети, я как бомбануша. Но отсюда вообще неудобно. Не из-за каждой горы можно закинуть. А, вот, просто у меня сильно приближено было. Так, там Азума. В общем, из ГК пока стрелять некого. Ну и вперед торопиться я тоже смысл не вижу. Противника. О. Вот кинуть, не кинуть. Куда кидать, как попасть, не знаю. Обнаружен Что-то я, блин, дохренище до упреждение взял. Прям сам уже понял, когда выстрелил. Ну, давай! Неужели я. О, ну же, я попал по эсминцу, блин. Из ГК не попал, блин, этими бомбами попал. На, еще, блин. А то тут разогнался. Он летит куда-то тут, по флангу. Остановили наступление, он Пять с лишним тысяч. Отлично, Я не думаю, что он успел. Там торпеды кинуть. Блин, не, успел. Надо поразить Праздник то Я даже гидрокустику не стал включать. Думал, хрен с ним. Давай, разгоняйся. Так, сейчас лучше пока не стрелять. Еще одну торпеду ловлю, да? эй один раз не страшно. Еще проживем. Так, то есть может блин устранены. Союзники, огнем, вот где ты будешь? Подождем, сейчас не буду сразу кидать. Мне кажется, он сейчас должен носом останавливаться. Так, мне бы закатиться за островом. А он не у меня стреляет, он по Кремлю выстрелил. Так, что? По-моему, притормозил. Вот так, сейчас потихонечку наползет. Давай, я рассчитывал Вот, ползет, ползет, сейчас что-то попадет Блин, это Азум. Пожарная тревога. Ну, у меня еще один авил дарился На тебе еще разок Вот, неплохо, на 8000 попали Так про прочности я уже дофигищу потерял Это, конечно, не Москва, чтобы вот так вот играть, как я сейчас Но я не рассчитывал, так что Ну, как ситуация сложилась Блин, еще Кремль не дает мне откатиться а второй удар не такой удачный. Гори, собака! Так, хотя бы от одного линкора я откатился. Эльзас у них решил просто упороться. Блин, там по мне Азума настреливает. Чё я тебе сделал, Азума? А счет кстати, 2-3 в нашу пользу, но у нас минус 2 эсминца. На бронебойке, думаю, смысла нет переходить У него, по-любому, аварийка на КД Надо стараться сейчас поджечь Еще, в принципе, ничего критического Не произошло, живем, живем Газуну, блин Поставил модуль на дальность Здесь 19 километров там настреливает, блин, герой Так, Эльзас пока сейчас Кремля будет добивать Кремль, ну нафига ты вот так же портами ходишь? Ну, нельзя так играть Тридцать тысяч как-то наковырено. Э, я, а, по мне настреливать? Надо отсвечиваться, короче. Не буду стрелять, надо отсветиться. Блин, вот не люблю вот, вот такие, да, вот. Особенно с модулем на дальность поставят и, и сидят там в углу карты, блин. У них Эльзас пошел, один уборолся. Так, точку, точку, да есть, Астер Готланд, вперед. Я сейчас вот тут сбоку зайду, если что там вам, может, помогу. По так, хилить цели. пока нечего. Огонь на цели. Кремль, держись, я на подходе сейчас, бухте. О, он стоит на месте. там, Что получится, не получится. чуть беречь, но все равно восстанавливается потихоньку. Он вот сейчас через 30 секунд еще один авелдар Так, а у меня тут прострел будет. О! Ха-ха, попал! 330! Помогает тут, чем могу эсминцам. На еще, блин. Что это за урон 285? Черт, у нас минус Кремль. Ну, мне тут из-за острова вообще светиться сейчас все никак нельзя. Надо переходить на бронебой. Сейчас позумим наш бронебой. Так, стоп, стоп. А сейчас чуть ближе он подойдет и все, меня не смогу этот остров перекинуть. Я уже не могу, да? Ах, ты еще и борт убираешь, какой ты... Неприятно. Но все равно там 368. Это равный бой, 4-4. Я не Я хочу это у нас так бац Раз, минус один, минус два, минус три Так, команда скоро закончится Как я не пойму Эсминцы вот тут сливаются Их светить некому было Какого фига происходит Блин, мне бы развернуться и свалить отсюда Надо, короче, вперед разгоняться Пробуем еще один удар. Ну давай мне в засвет не попасть за остров, ныркнуть сюда надо. Срочно. О, еще три бомбы попал. из ГК, что-то там какой-то рикошет. Вот сюда кинем, а зуму сейчас, по идее, доворачивать там должен. Мне надо рвать дистанцию, чтобы не попадать в засвет. Так, у нас там на левом фланге сразу целых три линкора. Я не знаю, что я тут смогу сделать против, блин, почти фулового гросса. А это одна бомба с непробитием попала. Я зумы. А на левом фланге два наших линкора, против еще там двух их, двух их линкоров и два эсминца. А, самолет меня засветил. Ну что это такое 6500? Вообще не серьезно. Он сейчас фугасами больше блин. Ну не, не больше, чуть поменьше. Там еще гроз, Гроз. Бежим, бежим! Он уже ПМК у него достает. А, я отсветился, кстати еще одну использую да только калибра не хватает только попадая как-то не особо Да, меня вроде порт ну, стреляла нормально не попал не пойму гроз на фугасах или у него такие жесткие эти какого пожарная тревога пожар на потушить. А то он мне отсветится, этот пожар не даст. Устранены. Э, не устранены. Да не гори больше, блин. А, попал, блин, 1900. Не ни пожар, ничего тебе интересного. Блин, тут островки какие-то маленькие. Там вообще получится мне за ними спрятаться. Так, как башни разворачивают. Там все зависит от насколько хорошо эсминцы сейчас вражеские на другом фланге. Если эсминцы нормальные, то у нас шансов, в принципе, никаких сейчас нет. Так, это пока башки свои отвернул в другую сторону. Тут по надстройкам, в принципе, из Гросса, мне кажется, больше шансов что-то нормальное выиграть. Вот, три А, уже на меня повернул. Блин, фугасами стреляет. Позор тебе, Гроссер, блин. Что за линкор? На фугасах стреляет по крейсеру. Тем более, да, на два уровня ниже тебя. Ну, я зато точку деф. Вот, отсветился. Астергетланд, вот с кем он там? А, ну он с эсминцем, кстати, перестреливается с каким-то. Короче, до свидания, Астергетланд, ты все шансы на победу. И мне агрессивно, в принципе, не сыграть. За этим островом получится спрятаться если фугаса нам все-таки перейти или можно подойти поближе он из-за острова меня все равно не увидит попробовать эти бомбы кинуть что еще остается делать? в топе конечно себя чувствуешь на этом корабле совсем иначе потому что там и дальность стрельбы другая и все-таки да когда нет линкоров десятых уровней чувствуешь себя спокойнее все у нас осталось двое. Команда противника получила преимущество. Самое обидное, когда побеждают трусы. Я про вражеский вот этот на линкор, например. Где-то там в жопе сидели. Как а потом думают, что я аж герой. Где-то там на последнем месте по опыту. Ну и домашки, может, немного накину. Давай, бомбы! Пожар! А чё, попал, нет? О, попал два пожара. О, во. Сейчас он, конечно же, использует, блин, аварийку, да? А у меня еще тут для тебя один подарок. Черт! Вот что он вперед вдруг ринулся? Стоял себе, стоял, нет? Если он на меня повернется, то все. И вот когда надо, он теперь не горит. Блин, у нем носовые башни пострел есть фугасных у ну, горит и нет блин вообще нечестно почему он не, не горит вот наконец -то. у него аварийка на кд не успею я за остров, наверное, от его ГК выйти. Он положил отворачивающим. Все в минут до конца боя. А, нет, я еще жив. Он, он же так и не перешел на ПБ. По-моему, он добрал меня просто из ПМК. Но показать что-то лучше в этом бою не думаю, что у меня было много шансов. Кстати, гроз еще горит, домашки хоть накапают Сейчас посмотрим просто результаты, да, что там по итогам боя. Насколько были хороши десятки в нашей команде. Так, 90 тысяч нанесенного. Так, 27 бомб попал. Интересно, сколько там в итоге урона бомбы принесли. Ну, пожалуйста, да. Ну и что говорить о такой команде, блин, я на восьмом уровне. Тут восьмерок было, вообще раз-два я обчелся. Да, три восьмерки. Две восьмерки у нас на последнем месте. То есть на эсминцы как раз-таки вообще не так страшно попадать на плюс два как на крейсере, да, против линкоров. И эсминцы могут себя комфортно чувствовать <laughs> в любом бою, если правильно себя вести, правильно играть. Тем более, эсминцы-то достаточно неплохие, да, косок. Прем у нас. Иоланд. Нормальные корабли. Республика, которая осталась в живых Но по очкам в итоге мы проиграли Да, вот, пожалуйста, у них Кагера Восьмой уровень, да, как отыграли Наши эсминцы восьмого уровня И у них, блин, две шестьсот почти Чистого опыта, 3 уничтожил То есть достаточно нормально там Человек поиграл, не то что наши Ну что есть, то есть Наша команда как-то в один момент очень резко начала проседать. Да, там сразу минус 1, 2, 3 подряд и, и, и все. Вот, подробный отчет. Я хотел посмотреть, что бомбами в итоге удалось сделать. Так, именно бомбами без, не считай, да, пожаров, бомбами сколько? Ну, два или три пожара. Один и точно из ГК. Ну, просто, да, чисто. Вот 28 390 урона. Ну, считаем это. Пожар точно больше 30 тысяч урона благодаря... Вот этому авиаудару я нанес да? причем еще, вон, один раз даже по эсминцу Попал там на три с чем-то тысяч. Хотя, даже не знаю, как, как Каким-то и по, по Аки Цуки вроде попадал Обычно Ну, может, потихоньку стал привыкать К этому авиаудару, да, потому что Если корабль, даже линкор, идет на полном ходу Упреждение надо брать очень большое И там, если немного противник Довернет вправо-влево Уже, скорее всего, мы мимо Эти бомбы кинем конечно, гораздо комфортнее кидать по стоячему на месте, тогда мы точно какой-то урон нанесем. ну и не забываем, да, что можно в определенных ситуациях также просто проспамить дымы. да, видим противник дымы поставил, примерно понятно, ну да, надо там где там эсминец может находиться, возможно там да какие самолеты летают, можно определить по а стрельбе ПВО Ну, либо он стоит в дымах и настреливает Опять же, тут еще проще, элементарно Да, и вот в таких ситуациях я бомбы кидал И по эсминцам удавалось попадать Да, пусть там даже немного урона нанесешь Ну, к примеру, опять же, защитить точку Либо он там вашу захватывает Ну, или нейтральную, ну, неважно Ну, короче, не дать захватить Ну, это тоже и отличие какое-то в бою Ну, то, что я имею в виду отличился Сбил захват В общем, как-то так